Ребята, не забывайте про проект, который называется 10$.plus. Тут вы зарабатываете на том, что покупаете опционные акции, они дорожают в итоге, и вы зарабатываете больше. Ссылочку на проект я оставлю в описании, вы там переходите, регистрируйтесь, ну и зарабатываете. В принципе, логично. Всем здорова, с вами Ренат Грубляк и вы на канале Как заработать в интернете. И сегодня я бы вам хотел рассказать про 5 сайтов, а точнее даже приложений, при помощи которых можно заработать на телефоне, то есть на андроиде, на ios и так далее. Я уже делал топ около двух недель назад, вот как видите, он вам достаточно неплохо зашел, я решил снять второй. Почему бы нет, и мы начинаем. А перед просмотром данного видео, я вам рекомендую проект, который называется TrustBet. Эти ребята занимаются тем, что зарабатывать на спортивных событиях, то они максимально выгодно вкладывать свои деньги в ставки и нам с вами тоже такую возможность предоставляет зарабатывать вместе с ними. Вы просто вкладываете деньги, делаете депозит и зарабатываете. Давайте выведем деньги на мой киви кошелек. А, так, собственно, выводим а, на киви опять же и выводим 168 480 рублей. Кликаем вывести средства и заявка успешно а, собственно создана. И как вы можете заметить, пришел платеж 168 480 рублей. И кстати, когда вы пополняете счет в Трастбете, либо же выводите туда деньги То с вас комиссия не изымается И это очень, блин, неплохо Ссылочка на Трастбет и на Отзывы в описании, там реально можно Заработать и на пятом месте находится приложение, которое называется Автоп. Тут вы зарабатываете на том, что устанавливаете другие приложения, а также на том, что смотрите рекламу. Кстати, для того, чтобы получать уведомления о том, что появляются новые приложения, ну, установив которых вы получаете деньги, а также реклама, просмотрев которую вы тоже получаете деньги, вы кликайте сюда на шестеренку, ставите две галочки, все. И вы будете получать уведомления Кстати, вывод есть на WebMoney, на телефон И регистрация в данном приложении очень простая Ссылочку я оставлю на данное приложение на скачку в описании То есть на сайте можно скачать И также, ребята, если вы введете вот этот бонус-код Вы получите какие-то там бонусные рубли Я не знаю точную сумму Но, опять же, какую-то сумму вы определенную получите А мы идем дальше на четвертом месте приложение, которое называется app 4 Тут вы зарабатываете на том, что устанавливаете другие приложения. И вывести можно на PayPal, также на Amazon. Кстати, валюта данного приложения это кредиты. Заработать можно на реферальной системе также. И, ребята, если вы хотите бонус бесплатный, то при регистрации введите вот этот бонус-код и получите бонус. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Ссылочка на сайт, где можно скачать это приложение, будет в описании. И код тоже будет в описании. Мы идем дальше. На третьем месте приложение, которое называется Топ Кэш. Кстати, да, не Топ Кэш, а именно Топ Кэш. И тут вы тоже зарабатываете на том, что устанавливаете другие приложения. И, кстати, если вы зарегистрируетесь, то вам дают список заданий, которые вы должны выполнить. И за это вам дают кредит. То есть, там, а, посмотреть видос в Ютубе, а, ввести инвайт-код. Кстати, я вот как раз-таки вот этот инвайт-код оставлю в описании. А, вот он. Ну, и, собственно, видите его на экране. И если вы введете его, то вы получите 30 кредитов. Тысячу кредитов это опять же что-то около доллара. И как можно вывести деньги? Во-первых, кликайте сюда подарочные карты. Вы можете вывести их в PayPal, потом в Amazon и также в G2A, Ссылочка будет в описании. Регистрация тоже простая. Промокод, бонус-код или еще как можно назвать этот код тоже будет в описании. А, инвайт-код в описании. А на втором месте приложение, которое называется Lucky Money Зарабатывайте вы тут, угадайте на чем? На том, что устанавливаете приложение Тут заданий тоже достаточно неплохое количество валюта данного приложения Это коины То есть вот, для того, чтобы еще больше заданий получить Нажимаете на Yarn Money У меня эта кнопка не особо хорошо видна И как видите, тут тоже задание есть Так вот, куда можно вывести а, деньги? Точнее, коины Вывести можно в Amazon, Google Play, PayPal, iTunes, Amazon опять же, Google Play, а нет, это повторяется, короче Так вот, вы в принципе уже поняли, куда можно вывести Amazon это, кстати, если я не ошибаюсь, интернет-магазин Вот PayPal это платежная система 450 коинов равняется тут одному доллару И, кстати, для того, чтобы зарабатывать больше, вы можете опять же установить все эти приложения по заработку Ссылочки на которые будут в описании И бонус, когда тоже а, на них будут в описании И зарабатывать сразу на всех, то есть устанавливать кучу приложений Потом естественно удаляете все в этом плане И зарабатывайте. А мы идем дальше И на первом месте находится поистине обалденное приложение Поистине достойное Которое называется Joy Rewards Тут вы тоже зарабатываете на том Что устанавливаете другие приложения Блять, это конченый дебил даже знает и самое интересное в том Что тут куча всяких приложений За установку которых вам платят И как видите куча вкладок с этими приложениями Давайте зайдем в первую вкладку И опять же как видите, тут много приложений, за которые платят, за установку, которых платят 30 коинсов. Коинсы это валюта данного приложения. Так, идем назад, заходим во вторую вкладку, тут тоже опять же приложение, за которые нам платят. А куда можно вывести? Вывести можно в PayPal, 5 долларов, это примерно 5000 коинсов. Потом можно вывести Amazon, Google Play, iTunes, Jitway, Bitcoin, то есть 10 Bitcoin долларов, это будут... 8000 тысяч Потом в Xbox, в Pesco И так далее, в Steam можно вывести Многие спрашивали про Steam И так далее, кстати, если вас тоже интересует Заработок на Steam и так далее, то пишите В комментариях, естественно Так что вот, вот промокод За который дают 200 коинсов Ребята, это 20 центов Что очень, блин, неплохо И обязательно подписывайтесь На мой канал, пишите, стоит ли Продолжать снимать по заработок по телефону, точнее на телефоне по телефону, как-то кстати странно звучит, а, не забывайте про TrustBet и 10$ долларов плюс, где вы зарабатываете на том, что вкладываете деньги, на 10$ долларов плюс вы именно зарабатываете тем, что покупаете опционы, акции, они дорожают, вы зарабатываете больше. TrustBet это проект, ребята, которого зарабатывает на вилочных ставках, э, спорт, на спорте, на киберспорте и так далее. Вы вкладываете деньги, они максимально выгодно эти деньги вкладывают в ставки и все, зарабатывают и вы вместе с ними. Ссылочки в описании, ссылочки на отзывы тоже, обязательно чекайте отзывы и так далее. Всем пока.